Всем привет! Сегодня мы на марафоне, на полумарафоне в Бронницах. Проходит регистрация. Вот людей, Это вот наши зяблики. Бегут первый раз. Привет. <laughs> так что посмотрим, как они зафинишируют, а я поехал за компанию. Сегодня нам подарили такие вот варежки. С логотипом Титан. Никаких футболок. К сожалению, нет фирменных, посмотрим, какие у них медальки будут. Да. Традиционная очередь в туалет на полумарафоне, на марафоне. Кто Игорь Куртепов с нами, он сегодня бежит как фейсер. На какое прогрессив. время? На какую дистанцию? На 3,45 на марафон. Игорь, чемпион по суточному бегу. За... За... Какой... За сутки сколько ты километров пробежал? Ну я в прошлом году выиграл чемпионат, позапрошлом выиграл, выиграл чемпионат 202 километра. А в прошлом году я третье место в абсолюте занял в 211. 211. Ну, 211. Да, но ну, там два профессионала были, мастера спорта. А ты себя не считаешь профессионалом? Ну я любитель, конечно, какой же я профессионал. Я вообще так. Я, я, я больше тысячи километров в месяц не набегаю, да? Я вообще нович... новичок, я новичок. новичок. А сколько лет ты бегаешь? половиной года всего. А сколько тебе лет? Мне 56. Смотрите, Я недавно, недавно только начал бегать. Да, В принципе, ты же и дриатманом тоже занимаешься? Ну, Iron Man у меня разгонный пересудка. Разгонный? Да, разгонный. Айронмен пройти, это для... тренировка. Но как тренировка, за две недели он разгоняет организм на форму формы, выводит на уровень суперкомпенсации, и сутки хорошо проходишь, если за две недели до суток сделал полный айронмен. Вот такая <как> подходка. Не, не, так, так, так ты не прилепишь, надо либо булавки, либо такую веревочку специальную, резинку. Да, не готовы. Все по-настоящему без прикрас, сегодня мы в этот снежный день приехали в Бройнице, для того, чтобы а, Денис пробежал свой первый полумарафон, вот, я его решил поддержать и тоже пробежать вместе с ним. Лера, ты бежишь с нами? Антон, Да, да. Лера тоже бежит сегодня в первый полумарафон. Я ставил себе цель 42 километра на 4 месяца подготовки. Сейчас прошло 2 месяца, и мы решили пробежать полумарафон. Я решил немножко покоучить и э, передать свои знания по бизнесу, по спорту. И вот, и сейчас э, после тренировок, после двух месяцев тренировок, у тебя в жизни что-то изменилось, твое состояние, твоя, твоя энергия. Вообще, что поменялось за это время? Да, в конечно все изменилось как бы мои границы расширились намного я знаю что можно да, жить по-другому просто как бы ставить цели идти к ним единица поддерживает его девушка лера расскажи как ты решилась подержать и пробежать тоже полумарафон бегала до этого да да уже бегала полумарафон бегала? конечно километров теперь будет 21 мне на самом деле очень страшно Страшно. Энерджибро. Они приехали специально с Воронежа в Подмосковье. Да, в Москве остановились, переночевали. Где мы? Где мы? Броница. Сейчас броница, да. Броницы, титан. Организаторы, привет. У меня, кстати, даже крысовок нет. Они у меня лет. Да, мы в лете, все мы не готовы. В основном, Но я думаю, мы преодолеем это все. Что касается вообще 21 километра, то это четыре круга. Первый круг у вас будет необычный, он будет на один километр длиннее. Каждый из вас получит золотую медаль. Только старт, и там, по-моему, это будет прикольно. В России, поскольку старты появились появились недорого. Для того, чтобы Iron Ironman, я посчитал, что около миллиона рублей, для, чтобы съездить куда-нибудь на сборы, оплатить тренера, бассейн, зал. Вот. То есть это такой минимум даже. Сколько нужно денег для того, чтобы... По, по самому минимуму, так скажем. 35 тысяч вел, но я условно, может, чуть дешевле. От 4 до 8 тысяч регистрация на российской Ironman типа сарайский, как-то. Все говорят, это не Ironman, это вам с шашечками или доехать? Вам дистанция нужна? Или было, чтобы был лейбл Ironman Должна быть экипировка для бега, там, ну, шортики и так далее. Бедро костюм можно тоже не очень дорогой, но, например, какой обрезанный какой-нибудь для серфа. Но еще нормально доплыть можно, не смертельно. Ну где две спланты еще. Вопрос техники тренировок – это вопрос серьезный. Бассейн, да, желательно иметь бассейн. Вода должна э, отлетать от зубов, чтобы водный там. Да? Пропустить нужно очень быстро, хорошо И хочется, чтобы силы силы, чтобы Поэтому это надо тренировать, тренировать, тренировать. Честно говоря, велосипед я не тренирую. Никому не рекомендую это делать, ну то есть нужно тренировать велосипед, велоэтап, это важно. Но я этого не делал, потому что сила вот того, что у меня нет, нет такой метры, задачи, какие-то хорошие, очень супер, хорошие результаты где-то 1070 можно ладить 1070 пройдя ярун ну да значит мероприятие достала, сейчас нормально. игорь куркепов э, в интернете можете его найти бегамен если хочешь научиться бегать все вопросы ты можешь найти в его блоге старт старт старт старт написано финиш на самом деле старт как тебя зовут Лариса, Давно бегаешь? Ну вот как раз сегодня получается четыре года. Традиционный февральский старт. В зиму не холодно? Отлично. Отличная погода для бега. Отвекально. Как часто здесь будут функции питания? Ты говоришь. Каждые два с половиной километра. Голодные не останемся. Не, здесь не оставляет голодных. Кстати, хорошая организация, мне понравилось. все профессионально подготовлено. Организатор Алексей Ческин на А, про организацию. да. Традиционно старается удовлетворить потребности каждого участника. А, будет что, приехать молодец. сюда на триатлон. Да. Привет. Как тебя зовут? Артур. Артур решил не обременять себя тяжелой одеждой. Не холодно. Да нет, ну а ч? 50 километров от Москвы одежду лишнюю, так сказать. Я тоже так иногда темы бегаю. Интересное ощущение. Да, такие сексуальные. Все, на тебя смотрят, доходят да тебя? Нет, спешим, кинем. Нет, ну так. Нет, закладят твои лазики на ногах. Я понял, ну ладно, удачи. Тачка, ускоряемся Слушай, можно пару слов для влога, где такая мотивирующая картинка сзади Что я просто невозможно не обогнать И никогда еще Нет. не желал удачи после обгона Я по-моему тебя на каком-то полумарафоне видел марафоне. Всякие люди бывают Ты всегда в этой футболке бегаешь? Нет, но зачастую, да Значит, я тебя уже где-то обменял, просто потому, что видел эту картинку сзади. Таких много, правда здесь только я один из коллектива нашего есть. Да, у вас целая тусовка факов? Какими? Москов, Москоу, ранний клад, в общем, ребята, людям краш, пиво. Ага, даже так? Спортсмены? Да. Слушай, ну что, удачно подпить пивка после. Забегай. Спасибо. Бегаем к финишу. Двадцатый неш Давай, красавчик, все до Мы это сделали полумарафон сделать для Дениса это первый полумарафон так что красавчик поздравьте его он за два месяца подготовился ну как давайте с нами ну ты пробежал спасибо тебе отлично голосавчик продолжай в том же духе. спросите у Дениса через полгода как он пробежал марафон Выполнен. Друзья турбосолютища, бегайте все, занимайтесь спортом. Движение – это жизнь. Вот Коля, друг мой, Коля, расскажи, он вот тоже, тоже псих сколько, Даже ты килокалорий тратишь в день? Восемь тысяч калорий в день. Восемь тысяч Ты каждый день. Ну почему? Сайкл ведет, эти группы. А где вы тренируетесь? Расскажи. Подписчики тоже Московский дворец молодежи. Прям в нем. Фитнес-мания. Да, так называется. Кобсомольский проспект. 28 Придешь заниматься, у нас очень крутое оборудование скилмилы разные гребли Есть новую беговую дорожку, техно джим привезли, понял? С сопротивлением Короче, имитация парашюта, имитация нагрузки, шины имитация. А как, Каким образом да, знаешь, знаешь беговые парашюты? Просто ремень, он тебя на тросах удерживает, дорожка такая с опорами Выставляешь режим, там нагрузку по своему весу, по как бы ну, уровню силы И ну, бежишь, она тебя тянет назад Друзья, движение – это жизнь! Тренируйтесь! Вместе с нами! Специально для канала Путь айронмен» Ура! Готовимся вместе! Привет. Да, да, разъезжался. Мы застряли. Ты тоже? Антон, мы справились? Да, смотри, сколько людей нам вышло помогать. Ну, парень на Мерседесе нам помог выехать. Красавчик. Красавчик. Я... Ну что, пробежали, пробежали половинку. Денис бежал первый раз. Расскажи свои ощущения, Игорь, сильнейший. Легче бежать, когда есть человек на которого равняться, который поддерживает как сказал его? Я сегодня, я сегодня был пейсером пейсером, да последний километр мы ускорились и хорошо добежали, хорошо стар... хорошо финишировали в принципе Сейчас. ну ты кайфанул самое главное? ну конечно от финиша конечно, нифига себе, 21 километр Лера Нет. как тебе? Дистанция. Лежа сидит в медали, она довольна. <смех> <Даже не снимает. смех> да, я пока сидела, ела кашу, тоже подумала, что чувство победы это очень классно. Вот. Но мне было тяжело уже. Даже я подбодрила какую-то девочку. Ты мне рассказывал да? историю. Да. Она остановилась, уже последний круг. Я говорю, давай, давай, давай. давай. <смех> и мне аж самой захотелось бежать быстрее. А когда еще на номере есть имя твое, там знаешь, на Груте, например, мы бежали и там какие-то там стоят девчонки Антон, давай последние 200 метров, а я уже 110 километров пробежала и последние 200 метров Нельзя просто не ускориться Не, на самом деле, я даже вам немножко завидую, что вот так вот вместе взяли, собрались, вместе это первый раз сделали Очень круто, круто, когда есть такая поддержка рядом рекламная пауза ищу жену которая со мной так будет бегать пишите в директ а были мысли остановиться да на третьем круге когда я хотел уже слиться что тебя заставило продолжить зачем ты вообще бежала зачем тебе да мне кажется главное доказывать не всем о себе что ты можешь и быть лучше чем ты был вот 15 пробежал, 21 я Скоро сотку как пробегу. Yeah. Я когда побежала. По... После, после финиша Леру встречать стоял. Ну где-то вернулся назад на 2 километра, стоял 10 минут, где-то замерз уже, ждал. Думал, блин, возвращаться, наверное, может Лера не пошла на четвертый круг, на последний. А, потом ты в меня не потом верил. ни хрена, я потом, да, думаю, блин, ну она по-любому побежит, по-любому сделает 21. В общем, дождался ее и вместе еще раз финишировали. Да, если честно, мне хотелось в конце плакать я <соединяющий> такая белая, бедняжечка. ну <соединяющий> ты удержалась, маленькими шажками такая тихо, плакать ты от радости я надеюсь, нет, от голода, <соединяющий> от голода? <связать> не, ну потом была греча. Не, на самом деле, пока я была одна, пока я бежала, мне, конечно, было тяжело, но не так. А когда прибежал Денис, мне почему-то вообще Ты хотелось залезть к нему на шею, <связать> раз, но, сказать, понеси меня на руках. Возьми меня на ручки. Ну что, друзья, бегайте полумарафоны, Подключайте подключайтесь на канал Путь Айронмен, получайте медальки. Испытайте чувство победы. Хотя бы раз в жизни такое чувство победы надо испытать и получить такую медаль. Тем более, пока жилер медаль. Она сделана как олимпийская. Только там написано Титан. Мы пишите комментарии э, и пишите, кто хочет э, получить купон на бесплатное посещение тренировки с э, топором с патриотом Тиарен Мэн. Создай свой феномен Ставишь целью Быть первым как спортсмен Делай круче всех Покажи всех